Всем привет! Это видео о том, как подключить компьютер удаленный рабочий стол другого компьютера в одной сети или через интернет, используя встроенную в Windows функцию подключения к удаленному рабочему столу. Наверняка многие из вас знают о возможности подключения одного компьютера к другому, с целью управления им или решения каких-либо задач. Для этого часто используют стороннее программное обеспечение. Но в этом видео я расскажу о такой функции Windows 10, как удаленный рабочий стол с помощью которой можно подключаться к удаленному компьютеру со своего ПК. Если вы хотите подключиться к находящемуся в вашей локальной сети удаленному компьютеру, вы должны убедиться, что на этом компьютере разрешены удаленные подключения. Для этого перейдите в панель управления ⁇ Система ⁇ Настройка удаленного доступа ⁇ В подразделе ⁇ Удаленный рабочий стол ⁇ вкладки ⁇ Удаленный доступ ⁇ Отметьте опцию Разрешить удаленное подключение к этому компьютеру. Применить. ОК. Для подключения к удаленному рабочему столу другого ПК также требуется знать его IP-адрес в локальной сети. Но в большинстве локальных сетей такой адрес постоянно меняется. Поэтому для доступа к удаленному рабочему столу следует назначить статический IP-адрес компьютеру, к которому планируется настроить доступ. Для этого перейдите в панель управления. Центр управления сетями и общим доступом. Кликните по ссылке с названием сети. Сведения. В окне сведения о сетевом подключении мы можем увидеть данные об IP-адресе. В частности, нас интересуют строчки Адрес IPv4, шлюз по умолчанию IP, DNS-серверы IPv4. Закрываем сведения и открываем свойства. Выделяем компонент IP версии 4. TCP IPv4 и нажимаем кнопку Свойства. В следующем окне выделяем функцию Использовать следующий IP-адрес и Использовать следующие адреса DNS и вводим вставшие активными строки полученные ранее параметры. Окей. Теперь, чтобы подключиться к удаленному компьютеру, который мы только что настроили, на основном компьютере запускаем инструмент Выполнить. Нажав клавиши Windows плюс R и вводим в нем команду MSTSC. OK. В открывшемся окне инструмента подключения к удаленному рабочему столу в строчке «Компьютер» вводим IP-адрес компьютера, к которому необходимо подключиться. IP-адрес компьютера вы могли увидеть при его настройке в окне сведения о сетевом подключении это адрес IPv4. Подключить. Система безопасности Windows запрашивает пароль учетной записи компьютера, к которому мы пытаемся подключиться. Вводим его. Окей. Иногда система безопасности предупреждает о том, что подключаемый компьютер не имеет доверенного сертификата. Не обращаем внимания и нажимаем Да. Удаленный рабочий стол подключен. Теперь мы можем осуществлять на удаленном компьютере любые действия. Напомню, таким образом можно подключить удаленный рабочий стол компьютера в одной сети. Если необходимо получить доступ к удаленному рабочему столу компьютера вне одной сети, а через Интернет, для этого требуется осуществить на роутере проброс порта 3389 на IP-адрес вашего компьютера, а затем подключиться к публичному адресу вашего роутера с указанием данного порта. Остановимся на этом поподробнее. Чтобы узнать публичный адрес вашего роутера, зайдите на сайт ToIP. Ссылка на него будет в описании. В верхней части страницы вы увидите адрес, который и является вашим публичным IP. После этого перейдите в настройки маршрутизатора. Для этого откройте браузер и введите в адресной строке «Lan IP-адрес маршрутизатора по умолчанию». У всех маршрутизаторов они разные. О том, как перейти к настройкам вашего маршрутизатора, смотрите в инструкции к нему. Поскольку DHCP-сервер маршрутизатора может выдать IP-адрес устройству каждый раз разный, мы его зарезервируем. Для этого переходим в меню DHCP – Резервирование адресов и добавляем новую запись, нажав кнопку «Добавить». В поле «Mac-адрес» указываем MAC-адрес нашего веб-сервера. В поле «Зарезервированный IP-адрес» указываем желаемый адрес. Оставим тот, который есть у компьютера на данный момент. Состояние включить. Сохранить. Далее переходим в меню переадресация. Виртуальные серверы. Добавить. Вводим порт сервиса 3389. Внутренний порт 3389. IP-адрес. Введите зарезервированный ранее IP-адрес. Протокол. Все. Состояние включено. Стандартный порт сервиса не меняем. Сохранить. На этом настройка проброса порта завершена. Теперь переходим к основному компьютеру и пробуем получить доступ к удаленному рабочему столу настроенного компьютера. Обратите внимание, что если вы хотите подключиться к удаленному компьютеру, вы должны убедиться, что на этом компьютере разрешены удаленные подключения. Как это сделать, я рассказывал в начале видео. Итак, на основном компьютере запускаем инструмент Выполнить. Нажав клавиши Windows R и вводим в нем команду MSTSC. ОК. Okay. В открывшемся окне инструмента подключения к удаленному рабочему столу в строчке компьютер вводим публичный адрес роутера, к которому необходимо подключиться и порт созданного для проброски виртуального сервера. IP-адрес роутера вы могли увидеть зайдя на сайт TOIP, как я описывал ранее. Подключить.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 Это все. Если мое видео оказалось полезным для вас, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр. Удачи!